Запеченный картофель с курицей в духовке. Очень вкусный, сочный и Итак, для приготовления запеченного картофеля с курицей в духовке нам понадобятся вот такие ингредиенты. Свежий картофель порезанный, очищенный от кожуры. Я брала небольшую картофель, перерезала пополам. Мы добавляем немножко подсолнечного масла и присаливаем. Перемешиваем картофель. И пока отлаживаем. Берем мясо, можно использовать голень куриную, можно использовать крылышки. У меня сегодня куриное бедро. Итак, 4 у меня куриных бедра, и мы будем сейчас нарезать немаленькими кусочками. Мясо должно быть немножко жирноватое, чтобы было более сочное. Сочный гарнир был. Как раз пока мы нарезаем мясо, картошка немножко напитается подсолнечным маслом. Вот так мы нарезали мясо. Нам пригодится вот такая любая специя, в принципе. Я использую, и мне нравится вот такая специя. соковыто курочка с паприкой, с паприкой и травами. И нам понадобится для запекания рукав. В руках мы перелаживаем с вами картофель блюдо несложное легкое а картофель с мясом получается очень вкусный Пересып досыпаем специю картофель и перемешиваем. Затем мы перелаживаем мясо. Так же само пересыпаем специи. Порошенько перемешиваем, чтобы мясо равномерно перемешалось с картофелем. Застегиваем пакет и даем постоять картофелю с мясом полчасика для того, чтобы оно хорошо пропиталось. Через полчаса, когда картофель с мясом пропитался, мы еще хорошенько перемешиваем. Ложим на профиль, распределяем и отправляем в духовку на 1 час. Запекаем при температуре 200 градусов. Итак, прошел один час, мы достаем наше запеченное блюдо горячая убираем застежку и аккуратненько пересыпаем в посуду. Скажу вам честно, очень удобно. Все сразу два в одном. И мясо, и картофель. Все пропеклось. И пахнет хорошо. Очень все хорошо пропеклось. Все. Вот такой у нас получился запеченный картофель с курицей. Очень хорошо подходит для легких салатов из овощей. Приятного аппетита!